Приветствую на канале Шарабара Легенды о героях в индуизме, и начнем мы с Рамы. Это имя, носимое тремя героями индийской мифологии пара Парашурамой, чандры и Баларамой. Обыкновенно, однако, под рамой имеется в виду второй из названных героев, являющийся особым любимцем народной фантазии, главным действующим лицом целого ряда литературных произведений. Он – старший сын царя Дашаратхи, происходившего из солнечной династии и правившего в... Чего? И правившего в Айотхе в действительности был седьмым воплощением бога Вишну, происшедшим в конце Второй мировой эпохи. История Рамы рассказывается уже в одном эпизоде Магабхараты, но самое подробное ее изложение дает Рамаяна. Когда Дашарадха, будучи бездетным, просил богов о даровании ему сына, Вишну явился ему в жертвенном пламени и дал сосуд с божественным питьем для его жен. Дашарадха отдал половину напитка своей жене Каушалье, родивший Раму-полубога, четверть другой жене, Кайкей, родившей Бхарату, обладающего только четвертью божественной природы, и другую четверть, третьей жене, Сумитрия, родившей двух братьев Рамы, Лакшману и, да вы издеваетесь, Ишатрукхну, когда они еще были мальчиками, мудрец, в этом видео моему языку хана. Мудрец Вишвамитра обратился к Раме за помощью против Ракшасов. Рама и Лакшмана отправились к мудрецу в его лесное уединение. И Рама убил здесь женщину-демона Тараку, решившись на это после долгого убеждения его Вишвамитрой, который снабдил его небесным оружием. Царь Ведехи... Джанака обещал свою красавицу дочь Ситу в жену герою, которую сможет натянуть чудесный лук, принадлежавший прежде богу Шиве. Рама не только натянул, но и переломил его, получив таким образом Ситу, ставшую его преданной и верной женой. Между тем, Дашаратха, под влиянием второй своей жены Кайкей, обещал ей сделать своим наследником ее сына Бхарату, а Раму отправил на 14 лет в изгнание. Покоряясь воле отца, Рама удалился с женой и братом Лакшманы в леса между реками Ямуной, теперь это Джамна и Гадавари. После смерти Дашаратхи Храта не пожелал вступить на трон и отправился с войском за истинным наследником Рамой. Тот не хотел принимать престол, пока не минит срок изгнания, назначенный отцом. Харата согласился быть наместником своего брата. Одна из ракшасок, сестра Раваны, влюбилась в Раму. Отвергнутая им, она напала на него и его спутников с целой армией ракшасок, уничтоженной, однако, героем. Тогда она удалилась к Раване и внушила ему своими описаниями страстную любовь к Сите, которую он хитростью похитил. В погоне за похитителем, особенно полезной для Рамы, оказалась помощь Ганумана, сына Ветра, министра и полководца Сугривы, царя обезьяну. Равана был убит. Сита возвращена супругу. Чтобы очиститься от подозрения в вынужденной неверности, Сита в присутствии людей и богов пошла в пламя. Агни вывел ее оттуда невредимой и вручил Раме, который в итоге воцарился в Айодхье. My fucking язык. Арджуна. Герой древнеиндийского эпоса Махабхарата, предводитель пандавов, в битве с Кауравами. Пандавы, воины-братья, сыновья Панду, Пхима, Арджуна, Накула, Сахадева и... Ой. И... И Юдхиштхира. Их общей женой была Драупадия. Борьба Бандавов и Кауравов является основой сюжета Махабхараты, в частности Хагават Гиты, памятника религиозно-философской мысли Древней Индии. Хагават Гита датируется с середины первого тысячелетия до нашей эры, является философской основой индуизма. В поэме Хагават Гита обе неприятельские рати родственных Кауравов и Бандавов стоят друг против друга в боевом порядке, тробы дают сигнал к началу сражения. Увидев в неприятельском лагере своих родственников, друзей, детства и учителей, Арджуна начинает колебаться. Вступитель в бой. Его терзают сомнения, дозволено ли ради земных благ, ради отвоевания отеческого престола, нарушить священные законы кровного родства. Тогда управляющее колесницей божество в образе Кришны в 18 песнях убеждает его в необходимости дать сражение, не думая о последствиях. В дальнейшем течении рассказа развивается целая система индийской религиозной философии. Пхагават Гита» – название религиозной философской поэмы, составляющей большую часть шестой книги индийского эпоса «Махабхарата». Когда и кем сочинена эта поэма, до сих пор неизвестно. Во всяком случае, она не может быть отнесена ко времени первого пробуждения религиозной философской мысли у древних индийцев. А будучи эклектического характера, заставляет предполагать, что она сложилась уже после возникновения философских школ индуизма. Не вникайте, просто кивайте, как будто понимаете. Короче, поступайте, как я. Угу. Двигаемся дальше. Вайрачана – один из главных буд Махаяны и Ваджраяны в индуистской мифологии Асур, сын Прохлады, царя Асуров. Становление мифологии и культа Вайрачаны в Индии относится к середине первого тысячелетия. Вайрачана изображается на мандале, графической диаграмме духовной вселенной, в центре или на востоке, белого цвета с Дхармачакрой, колесом закона в руке. Очень популярен на Дальнем Востоке. Согласно одному из преданий, Вайрачана и Индра стремились познать Атман, или высшую духовную сущность. Боги направили Индру и Вайрачану к Праджапати, согласно древним мифам Творцу Всего Сущего. Праджапати сказал... «То, что отражается в глазу, есть я». Вайрачана и Индра спросили, является ли отманом то, что отражается в воде. Праджапати подтвердил их сомнения и посоветовал посмотреть на свое отражение в воде. Вайрачана решил, что познал «я» и возвратился к Асурам. Индра же посмотрел в воду, и у него появилось великое множество вопросов, с которыми он снова обратился к Праджапати. Постепенно Индра достиг абсолютного познания «я» и полного духовного озарения. В буддийских учениях Вайрачана, главный из пяти Тхьяни Буд или Буд Созерцания или Великих Буд Мудрости, является олицетворением Абсолюта. Существует мнение, что он даровал людям философскую школу Ягачары Махаяны, которая учит, что все есть только разум. Васиштха. В ведийской и индуистской мифологии один из семи божественных мудрецов Риши, олицетворяющих звезды Большой Медведицы, Васиштха был сыном Брахмы, но вследствие проклятия лишился своего тела и вновь рожден из семени богов Митры и Варуны, воспылавших страстью к небесной деве Апсере Урваши. В гимнах седьмой мандалы, ригведы, Васиштха рисуется другом богов и прежде всего воруны, принимающего его в своем доме, показывающего ему смену дня и ночи, берущего с собой на корабль. В индийской традиции Васиштха служит идеалом брахмана. Он и его потомки, составляющие могущественный народ Васиштхов, считались домашними жрецами царей Солнечной династии. Цикл мифов о Васиштхе посвящен вражде между ним и другим Ришем. Кто придумывал эти имена? Ну сволочь. Ай. Бехерит ему в задницу, ну блин. А. И другим Решем. Вишва Митрой, пытавшимся отнять у вас иштхи принадлежавшую ему сурабхи корову желаний. По одному из этих мифов из Махабхараты, когда Васиштха был жрецом царя Калмашапады, Вишвамитра вселил в тело этого царя демона Ракшаса, и тот пожрал одно за другим сто сыновей Васиштха. В отчаянии Васиштха стал искать смерти. Он бросился вниз с горы Меру, но ее каменистая поднуши сделалась мягким, как трава. Он вошел в костер, но огонь стал прохладным. С камнем на шее он попытался утонуть в море, но волны вынесли его на берег. Он погрузился в реку, кишащую крокодилами, но река обмелела, а крокодилы его не тронули. Вскоре после этого Васиштха узнал, что вдова его старшего сына носит в чреве ребенка, и что тем самым не прекратится его род. Успокойно Васиштха оставил мысли о смерти и, окропив Калмашападу священной водой, избавил его от Ракшаса. Вирабхадра – почтенный герой одно из позднейших индийских божеств, сопутствующих Шиве. Вирабхадра является олицетворением воинственной ярости. Культ его особенно распространен в тыкане. иногда Верабхарадрас считается даже одним из воплощений Шивы. Другие позднейшие формы его имени – Верабадра и Верапатрин. По некоторым преданиям, Верабхадра – это сын Шивы, родившийся из Локана Последнего. Шива, услыхав о смерти жены своей Сати, причиненной проклятием ее отца Дакши, в порыве бешенства отрезал у себя локон и бросил на землю. Из него сейчас же родился Вирабхадра, напал на Дакшу и отрубил ему голову, которая упала в жертвенный огонь и сгорела. Впоследствии боги возразили Дакше жизнь, но его голову пришлось заменить козлиной. Поэтому одним из аксессуаров Вирабхадры, обыкновенно шестирукого и вооруженного различными орудиями истребления, является козлиная голова. Виджая в пуранических эпических поэмах этим именем назван царь, первый завоеватель острова Цейлона или Ланка, как он именовался в древности. Согласно индийских преданий, Виджая был сыном мифического царя Сингабагу, который имел львиные руки и ноги. Эта последняя особенность объясняется чудесным рождением Сингабагу от дочери одного бенгальского царя и похитившего ее льва. От брака Сингабагу со своей сестрой Сингавали родился Виджая. Своими буйными и жестокими поступками, восстановившие против себя всех соотечественников, последние потребовали от своего царя, чтобы он умертвил буйного сына. Но царь посадил Виджая вместе с сотней сыновей придворных на корабль и предоставил его воле морской стихии. После множества приключений Виджая достиг Цейлона. Ураны связывают день высадки Виджая на Цейлон с днем, когда Будда достиг Нирваны и подробно повествуют о дальнейшей судьбе Виджая и завоевании им острова. Вишвакарман – ведийской и индуистской мифологии, творец вселенной, божественный мастер и созидатель, всевидящий и всезнающий поэт. В Ригведе ему посвящено два гимна в Десятой Мандале. Существенно, что, как и слово слова «Вишвакарман» в Ригведе относится по разу к Индре и к Сурье, а в… Меня тут решили убить походу, да? А в Аджисане и Самхите к Праджапати, с которым Вишвакарман в ряде случаев отождествляется. Также устанавливаются и связи Вишвакарман с Тваштаром. В репведе он мудрец, жрец, наш отец, повелитель речи Вачаспати, единственный установитель имен богов. Он вообще устроитель и распорядитель, обладающий быстрой мыслью, знанием всех мест и всех существ, благосклонностью. Он создает землю и раскрывает небо. Чтобы сотворить мир, Вишва карман приносит самого себя в жертву уранах и эпосе Вишва-Карман связан с рядом сюжетов но его функция творца при этом суживается до роли искусного строителя мастера так он строит для демонов ракшасов город ланка дворец для бога богатства куберы и для воруны создает прекрасную деву отдает кали топор, перстни и ожерелье делает летающую колесницу пушпака для куберы гирлянду для сканды оружие и тому подобное Вишва-карман обрастает и родственными связями он сын Прабхасы и внук Дхармы от Йога-Ситхи. У него дочь Санджия, которая замужем за Сурьей, и сын Нала, обезьяни вожак, и строитель. Иногда отцом вишва кармана называется Брахма. Фак мой мозг... Кашьяпа – один из семи ведийских мудрецов, Рши, которому приписывается авторство нескольких ведийских гимнов. По Магабхарате, Рамаяне и Пуранам Кашьяпа был внуком Брахмы и отцом Вивасвата, от которого родился Ману, прародитель всего человеческого рода. От Адити, Бесконечность, у него родились светлые Адития, Сындры во главе, а от других двенадцати жен – он имел многочисленное и самое пестрое потомство. Демоны, змеи, боги, нимфы разных созвездий, птицы, присмыкающиеся люди и так далее. Таким образом оправдывается наименование его Проджапати, господин всего живущего. От Кашьяпы ведут свое начало некоторые из 13 брахманских родов. Ему приписываются также некоторые юридические памятники индийской литературы. Кашьяпа в видийской и индуистской мифологии – божественный мудрец Риши, прародитель богов, асуров, нагов, ракшасов и других мифических существ, а также людей и животных. В буддийской мифологии Кашьяпа – это ученик и последователь Будды Шакьямуни, архат, то есть существо, достигшее освобождения, то бишь нирваны, от цепи перерождения, сансары, руководитель первого собора. Кашьяпе приписывалось участие в творении мира. Согласно космогоническому мифу, изложенному в Шатападха Брахмане, Раджапати создал все живое, воплотившись в космическую черепаху. Черепаха и есть Кашьяпа, поэтому говорят, что все живые существа потомки кашьяпы в индуистской мифологии кашьяпа один из семи великих риши сын брахмы женами кашьяпы считаются 8 дочерей дакши от диты он имел сыновей дайтеев от дану Данов, от Адити 33 бога Будучи отцом богов и асур, людей и демонов, змей и птиц, Кашьяпа как бы символизирует изначальное единство, предшествующее дуализму творения. В ряде текстов Кашьяпа идентифицируется с богом-творцом, властелином всех существ Праджапати, или с богом-создателем, творцом вселенной и всего сущего Брахмы. «Ой, блин, мой язык, как я вообще это все выговорил?» «Ой, фак мой мозг и язык заодно». Такие вот герои в индуизме. Я не виноват, они сами такие. Я тут ни при чем. Моя хата скрай. Что ж, на сим позвольте. Откланяться, ставь, мне пиши, подписывайся, делись. Все как обычно, дзинька и брынка и в общем, в общем. Всего доброго.